инструктаж «Кулцентра». И звоню, никто ничего не знает. Программа партнерская есть, информация про нее никто не знает. Как с этим бороться, не знаю. Инструктаж школ центра, частные клиники. Звоню, никто ничего не знает. Программа партнерская есть, информации про нее никто не знает. Как с этим бороться, не знаю. Как только у вас какая-то акция появилась, вы делаете листовку, либо у вас новый буклет, первое, что вы делаете, инструктируете колл-центр и всех администраторов по всем телефонам, которые у вас где-либо указаны, что это такое, что делать, если этот пациент звонит оттуда, куда его писать и так далее.